Срок выздоровления не менее 6-7 дней до должно пройти. Даже если на пятый день ребенок себя прекрасно чувствует, он еще может быть источником инфекции. Не всегда родители могут правильно оценить самочувствие состояния ребенка. Иной раз очень тяжело переубедить родителя, что антибиотики на вирусы не действуют, они никак ничего не оказывают, а только усугубляет течение заболевания, мешает бороться организму с данной инфекцией. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте. В этом видео вы узнаете все самое важное о респираторно-вирусных инфекциях, о их лечении и профилактике. Пожалуйста, просмотрите ролик до конца, чтобы получить памятку о мерах о предупреждении развития инфекции. Вообще РВ самая распространенная инфекция, среди заболеваний у детей это более 90% среди инфекционных заболеваний. А поэтому каждый день каждый педиатр с этим сталкивается и нет ни одного человека, который не болел бы этими инфекциями. Есть регулируемые инфекции и есть нерегулируемые. К регулируемым относится грипп, от которого, кстати, можно привиться вовремя сделанная вакцина, она предотвратит заболевание или же заболевание пройдет в более легкой форме. К остальным вирусам, к сожалению, у нас средства только соблюдение гигиены, здоровый образ жизни и полноценное питание. И тем более вирусов очень много, они постоянно мутируют, и постоянно видоизменяются, и это не значит, что если мы в детстве перенесли все инфекции, и мы потом в, во взрослом состоянии вообще не будем болеть. Просто у нас иммунная система уже может справляться с ними более быстрее и легче. Вопрос об антибиотиках у очень многих родителей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 усугубляет течение заболевания мешает бороться организму с данной инфекцией. Но, когда есть признаки бактериальной инфекции, то, естественно, мы решаем вопрос об антибактериальном лечении. У родителей чаще всего возникают вопросы действительно как лечить, чем лечить и как это предотвратить, когда уже ребенок болен. Что мы делаем для того, чтобы поставить правильный диагноз ребенку? А, непосредственно, начиная с жалоб, когда началось, чего началось, как протекает, как ребенок это переносит, это или сам ребенок, или родители это рассказывают. Мы смотрим ребенку уши, мы смотрим ребенку нос, мы смотрим обязательно глотку, слушаем ребенка, пальпируем живот. Параллельно осматриваем кожные покровы, слизистые. Все. Первоначально предполагаемый диагноз ставится. Для уточнения диагноза используются лабораторные исследования. Это анализы крови, анализы мочи. Все в соответствии с медицинскими и экономическими стандартами. Врач должен вовремя заподозрить осложнение течения этих инфекций, потому что не всегда родители могут правильно оценить самочувствие состояния ребенка. Надо все смотреть в комплексе, не только на цвет отделяемого. Если при этом ребенок кушает, активный, играет, отделяемое хорошо желто-зеленого цвета отделяется, то это не всегда есть признак бактериального осложнения. Родители могут заподозрить бактериальную инфекцию, если, предположим, у ребенка при нормальном поведении возникает необычное для данного ребенка состояние. Это может выражаться как полная апатия ребенка, не реагирует на внешние раздражители, так и возбудимость ребенка. Плохо поддается снижению температуры э, тела. Ребенок перестает не только есть, но и он отказывается от питья. Э, то есть э, состояние ребенка ухудшается. В таких ситуациях необходимо определять очаг инфекции, где э, произошло осложнение бактериальное. То ли это уши, то ли это горло, то ли это пневмония, то ли это почки. И, и решать вопрос, опять же о правильном назначении антибиотика. Те дети, которые имеют хронические очаги инфекции, они как бы с, с этими бактериями уживаются, но в определенных условиях они могут активизироваться, и поэтому мы можем ослож... получить осложненное течение. и такие дети должны быть под пристальным вниманием. И э, те дети, предположим, которые еще часто болеющие дети, то есть э, из одной инфекции переходят во вторую инфекцию, не успевая э, выздороветь от, со второй, переходят в третью. С такими детьми, конечно, сложнее приходится работать. И у таких детей бактериальные инфекции не редкость. Кратность посещения определяется самочувствием состояния ребенка. Плюс возраст имеет роль. Если ребенок до года, то он должен осматриваться врачом практически ежедневно до улучшения состояния. Более старшие дети, они осматриваются... Раз в 3-4 дня при неосложненном течении. Родителям мы в первую очередь объясняем, какие должны быть условия для того, чтобы ребенок выздоровел. Необходимо обязательно проветривание, обильное питье, обеспечить носовое дыхание ребенку. И симптоматически, если необходимо, то применяются жаропонижающие средства. Все моменты с родителями, естественно, оговариваются, объясняется, как мы очищаем нос, как мы... Прижим для ребенка создаем постельный, полупостельный или наоборот просто общий домашний режим. Естественно, ребенка надо изолировать из коллектива, чтобы распространение инфекции прекратить. Любая вирусная инфекция, легкое течение, я не беру грипп пока, а вирусная инфекция лечится в течение как минимум 6-7 дней, поэтому это время, даже если ребенок замечательно себя чувствует, необходимо оградить от коллектива. У нас очень часто путают вирусные инфекции с простудными заболеваниями, потому что вирусные инфекции, они вызываются вирусами, а простудные заболевания, они возникают после переохлаждения ребенка простудные инфекции, они э, активируют ту флору патогенную или условно-патогенную, которая находится в организме. И э, в таких ситуациях э, эти дети не так опасны для окружающих, чем те дети, которые переносят вирусные инфекции. Поэтому э, необходимо вирусные инфекции ограждать до выздоровления. Большое заблуждение, когда ребенок без температуры отправляется в детский коллектив, в тот же детский сад или колу, особенно в острый период. Мало того, что он заражает всех остальных детей, которые еще неизвестно, как перенесут эту инфекцию, потому что иммунная система у всех по-разному отвечает на один и тот же вирус. Кто-то банальным насморком проходит, а у кого-то осложнения вплоть до пневмонии могут быть вирусные. Поэтому в первую очередь на острый период ребенок должен изолироваться из коллектива. Грипп – это тяжелое вирусное инф... инфекционное заболевание, по продолжительности оно не менее 10 дней бывает. Если дети до года, то даже при тяжелом течении госпитализация показана. Если ребенок старше года и условия ухода, лечения соответствует необходимым, то ребенок осматривается раз в 2-3 дня. И существуют препараты с доказанной эффективностью. Предположим, если мы поставили диагноз грипп подтвержденный, то естественно есть препараты, которые действуют именно на этот вирус. Все остальные гомеопатические препараты, у них нет доказанной эффективности, поэтому в своей практике мы их не используем. Если родители полностью придерживаются рекомендаций, то есть создают условия, чтобы ребенок быстрее справился со своей инфекцией, дают достаточного питья, проветривают комнату, очищают вовремя нос, чтобы дыхание восстанавливалось быстрее, чтобы патогенная флора никакая не развивалась, полноценное питание устраивают, проветривают, чтобы концентрация вируса в помещении снизилась снижалась, то, естественно, ребенок выздоровеет быстрее и э, иммунитет у него к этому заболеванию будет стойкий и при встрече с этой же инфекцией он больше не будет болеть. Если, предположим, не соблюдаются домашние рекомендации в, в плане ухода, проветривания, очищения носа, то, естественно, ребенок перезаразит всех членов семьи, плюс высока вероятность, что после вирусной инфекции могут возникнуть гнойные риносинуситы или атиты при несвоевременной санации верхних дыхательных путей. Поэтому каждый родитель ответственен за исходы заболевания. Особая группа риска по осложнениям – те дети, которые имеют хронические очаги инфекции. Это хронические танзелиты, хронические синуситы, бронхиты. Те дети, которые, у которых в анамнезе бронхиальная астма, заболевание почек. Здесь более пристальное внимание к таким детям должно проводиться. Благодарность, что вы досмотрели это видео до конца. Я хочу вам сделать подарок. Пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео, чтобы получить рекомендации по профилактике респираторно-вирусных инфекций. У специалистов Альфа-Центра здоровья накоплен большой опыт в диагностике и лечении острых респираторных вирусных инфекций, поэтому приходите в наш центр, мы вам поможем.